Всем привет! В эфире «Универньюз», а в студии Диана Желенкова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. В КФУ можно отдать голос на предстоящих выборах. Елабужский институт КФУ открыл дом научной коллаборации. В КФУ переболевшие коронавирусом могут заморозить плазму крови для себя и своих близких. Участвовать в народном голосовании теперь можно, не отрываясь от учебы и работы. Студенты и сотрудники Казанского федерального университета смогут отдать свой голос на предстоящих выборах прямо в ВУЗе. О том, как проголосовать и в какое время, смотрите в нашем следующем сюжете. С 11 по 13 сентября состоятся выборы президента Республики татарстан и депутатов Казанской городской думы. В Институте физики Казанского федерального университета находится избирательный участок номер 44. Сотрудники и студенты университета смогут отдать свой голос по месту работы и учебы. Для того, чтобы прикрепиться к этому участку, к 44-му участку избирательному, необходимо подойти в пункт приема заявлений, который находится по этому же адресу, Кремлевская, 16А, кабинет 117. Подойти с паспортом и сотрудник оформит заявление о прикреплении. Это можно сделать в срок до 10 сентября. В будние дни пункт приема заявлений работает с 16 часов до 8 часов вечера, а по выходным пункт приема заявлений работает с 9 утра до 2 часов дня. Заявление для голосования на избирательном участке номер 44 можно также подать через портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан. С 11 и 12, по 12 сентября будут проходить выборы и в Казанскую Думу, и президента Республики Татарстан. Это что касается выборов до дня голосования. А уже 13 сентября в сам Единый день голосования можно также будет прийти проголосовать с 8 часов утра до 8 часов вечера. Диана Жленкова, Виолетта Басова, Универньюз. У переболевших COVID-19 в крови есть антитела, которые связываются с вирусом и нейтрализуют его. Сейчас в России и во всем мире разрешена процедура по переливанию плазмы от переболевших тяжело больным пациентам для того, чтобы снизить тяжесть протекания заболевания.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 Как экологи будут вести свою работу и чем же так опасен этот американский клен, расскажем в следующем сюжете. Компания «Татнефть» обратилась за помощью к сотрудникам Казанского федерального университета по вопросу борьбы с американским кленом. Такие чужеродные виды распространяются неконтролируемо и внедряются в естественные природные сообщества. Часто они вытесняют местные виды флоры, полностью изменяют состав и структуру растительных сообществ, что приводит к потере биологического разнообразия не только. Природные экосистемы, которые были по берегам рек, сейчас полностью изменены, и вот в частности американский клен образуют сплошные заросли, где были раньше либо пойменные луга, либо это были пойменные леса. И сейчас <свеч>, фактически все эти а, сообщества растительные они уничтожены этим американским кленом. По словам ученого, спил деревьев не даст эффективного результата. Помимо этого, все это может негативно отразиться на природе и проживающих здесь микроорганизмах. Опасно также использование пестицидов после спила а, из вот оставшегося пня а, появляется на следующий год очень обильная поросль, с которой еще сложнее бороться, чем с взрослыми деревьями, то а, здесь стоит задача а, а, подыскать такой метод, который бы... А, помог полностью уничтожить растения. По результатам исследований эксперты разработают рекомендации по борьбе с американским кленом. На полное восстановление уйдет как минимум три года. Лилия Талипова, Универньюз. На этом все. Не забывай смотреть на социальных сетях. До новых встреч!